Вот мне говорят, почему ты слушаешь Варлама, он же такую хрень постоянно несет. Да потому что какую бы хрень Илья Варламов ни нёс, делает он это радостно оптимистично при поднятом настроении. Хотя Илья тоже отлично понимает, что является подневольным заложником системы, и не раз сам честно об этом рассказывал. Сегодня будет очень-очень важный ролик, который, как обычно, никто не посмотрит. Да, я вначале немножечко поною. Всегда, когда ты что-то делаешь, тебе хочется, чтобы как можно больше людей об этом узнало. И мне кажется, это какие-то важные вещи. Но так выходит, что на YouTube люди смотрят немножко другой контент. Я, если честно, не очень знаю, как с этим бороться и вообще стоит ли с этим бороться. Меня часто, например, обвиняют, что почему ты делаешь только плохое. Зачем ты показываешь только негатив? Зачем такие заголовки? Почему ты видишь только плохое? Друзья, в том-то вся и проблема, что это не автор видит что-то плохое, это зрители из всего, что предложено, выбирают только плохой или какой-то там шок-контент, или какой-то развлекательный контент, или где-то что -то есть, какие-то провокации, какие-то желтые заголовки. Так устроен YouTube, и YouTube продвигает этот контент. И мы стали с вами заложниками вот всей вот этой вот системы. Поэтому, если вы с этим не согласны, если вы хотите как-то ситуацию переломить, не забывайте лайкать ролики, которые вам кажутся важными, не забывайте их распространять, рекомендовать их своим друзьям.